Как в наше время не чокнуться, не сойти с ума? Что такое нормальность и ненормальность в контексте сегодняшних наших реальностей? Попробуем выяснить с главным штатным психологом всего Севастополя Павлом Владимировичем Яковлевым. Павел Добрый Владимирович, здравствуйте. Я вот сразу спрошу: мы чокнулись все? Скажите, много сумасшедших вот вокруг себя вы видите? Да, как говорится, не дай мне бог сойти с ума. Нет, лучше посох и с ума, да. Говорил Александр Сергеевич почти 200 лет назад, но актуальность этого высказывания с годами не прошла. Чокнутых, ну, все относительно в этом мире. Если уж совсем чокнутые, то их весьма небольшое определенное количество всегда. И они попадают в зоркий взгляд э, психиатрии и получают квалифицированную психиатрическую помощь э, стационарно или амбулаторно. То есть таких я понял. Я знаете, о чем я имею угу. Ведь э, слово «сумасшедший» на У -у -у -у. Руси зачастую не значит, что человек сошел с ума. Это не клиническая, скорее, картина. Э, когда мы говорим, как бы не чокнуться, это тоже не про это несколько. Да? На ваш взгляд, вы общаетесь с людьми, ездите в транспорте, а? психоэмоциональные изменения какие-то наблюдаете в людях да, поведенческих? Что вы видите? Да, общество более напряжено, естественно. В обществе наблюдается повышенная тревожность, повышенная раздражительность в этом обществе, чаще какие-то агрессивные проявления. Это все проявление того стресса, который социум испытывает. И как на отдельного гражданина это действует, так это действует в целом на, на общество. Да, на я обратил еще такую штуку, интересное внимание, наблюдение, что вот вы говорите, раздражительность, наверное, да, но я заметил замкнутость. По глазам вижу, вот в автобусе, в троллейбусе, на рынке люди сосредоточены, куда-то в себя ушли. Mm -hmm. Это признак чего-то и чего? Это настороженность, это подозрительность. Это э, в зависимости от особенностей личностных. Да, Кто-то э, в обстоятельствах либо замыкается, либо старается, наоборот, э, открыть себя окружающим, своим близким и находиться среди э, коллектива. И в зависимости от того, как человек переживает стрессовое воздействие, он либо замыкается, либо наоборот. Вот эти люди, а которые замыкаются. Это опасно. Мало ли к чему это может привести, мало ли какие мысли роятся в голове. И в конце концов это может выплыть как аутоагрессивным поведением, то есть какие то суицидальными действиями. Либо это все-таки может вспыхнуть и человек выплеснит это все на окружающих. Это же все-таки внутреннее напряжение, оно накапливается. Человек сидит, а тем более мы существа социальные, когда некому поделиться своими переживаниями, то от этого, как снежный ком, внутри накапливаются отрицательное состояние, отрицательные эмоции, ну, грубо говоря, отрицательная энергия. А по закону сохранения энергии, энергия должна куда-то деться. Вот она и может деться, либо внутренне прорваться, либо наружу прорваться. Павел Ильинович, а вот а, тоже житейское, качество наблюдения такое. Вот а, когда-то, еще до коронавируса, начнем, да? Как давно? Жизнь уже... была нормальная. Она и сейчас вроде как нормальная. А что поменялось в нормальности? Мы сейчас в нормальности живем или вне в нормальности? И если эта нормальность поменялась, то как человек справляется с тем, что казалось бы то, что вот ему не, неприемлемо, становится частью нормальности? Ну, вот человечеству там ну, миллионы лет, да, по сути. Ну, цивилизованному человечеству, ну, там давайте там возьмем 10 тысяч лет, да. За это время этих нормальностей менялось, ну, они многократно менялись. И все равно люди как-то выжили, люди как-то все равно развиваются, все равно вперед идет цивилизация, прогресс. Ну, я к чему? Я к тому, что все равно большинство общества к изменяющимся условиям внешней среды приспосабливается. Так мы сейчас нормальности или не нормальности? Что такое нормальность? Весьма относительное понятие. Что такое нормальность? Э -э нормально, когда у тебя все хорошо лично, да? Смотрите, сегодня... Все хорошо. Сегодня мы по понедельник записываем запись. Сегодня буквально губернатор доложил о том, что над Севастополем сбили 7 беспилотников. 10 уже, уже да Уже 10. Вот видите как. Угу. 10 беспилотников за день сбито над бухтой да. Севастополя. Это нормальность? Для... Я не вижу на улицах паники. В данных условиях. То есть для людей это стало нормальностью. Да. Люди привыкли. В Белгородской области обстрелы mm -hmm. Щебекина. Да. Люди к этому, я, судя по соцсетям, mm -hmm. пишут, ну, там ну, опять прилетел Арияй. Ну, Донецк привык. Да? А люди, которые на фронте сейчас, они уже выстрел, разрыв, не перестают даже пить чай. Ну, и не по, не по нам и хорошо. Как человек встраивается? Какие защитные механизмы? Вот это сейчас стало нормальностью для нас. Человек очень адаптирован, адаптивное существо. И адаптируется к изменяющимся условиям среды достаточно быстро. И в основном включаются внутренние механизмы, когда сам человек, либо окружение, либо какое-то информационное воздействие, человек постепенно начинает понимать, что он, не властен над этими изменяющимися условиями. Он понимает, что он ничего не может изменить, и он подстраивает свою жизнь, свое настроение, свое общение под изменившиеся условия внешней среды. Это нормально, это адаптационные способности организма. Нормально то, что у человек не нормальность. Делает нормально. Ну, вот что Вот, вот, вот это, вот, ну, вот это нормально. Измени... Ну, я бы не сказал ненормальность. Ну, ведь... Согласитесь, падающие на голову бомбы это не совсем нормально. Это не совсем нормально для нас, которые не знали войны там, на протяжении 70 лет. Да? А наши бабушки, наши дедушки для них война была. Я... Ну, нельзя говорить. Вот, вот мне кажется, что здесь, вот в контексте нормально, ненормально, говорить неправильно. На мой взгляд, что э, люди существуют в, в, в постоянно во внешне меняющихся условиях среды. И если общество э, достаточно быстро адаптируется к этим изменяющимся условиям, значит, это общество от, давайте это, относительно нормальное. То есть нас нельзя назвать, что мы психи и антисоциальные животные. То, что мы вот так вот встроились в эту систему. Нет, наоборот. То есть человек не должен себя корить за то, что он стал равнодушнее какие то вещами. это нормальные психологические механизмы, механизмы психологической защиты. В такие моменты -таки сам мозг помогает. По... Да, чтобы не поехать, сам мозг немножечко меняет э, внутри э, э, серого вещества определенные механизмы, и в результате этого идут вот то, о чем мы говорим, адаптационные. А скажите, говорю, это вопрос э, э, такой, так кто кем управляет? Мозг мной или я мозгом? Скажите, пожалуйста, Хороший вопрос. Вот я, как я, лично себя... Способна. Знаете, есть исследования, которые говорят о том, что решения, которые мы принимаем, приняты мозгом за несколько десяток долей раньше того, как мы начинаем действовать. Впечатляет. Угу. То вот есть ты мозг подумаешь... принял за нас решение, а мы только повторяем через долю десяток ну, Мы долю рабы секунды. лампы в этом смысле. Ну, опять же, тут уже философские, получается, вопросы. Мы, кстати, да? вот на тему мозга еще поговорим, но не в этой передаче, потому что меня это допустим, крайне занимает. Мне кажется, что иногда человек себя себе много думает и воображает, и считает, что он управляет вокруг... Он собой управлять не может зачастую. Mm. Yes. Скажите, Павел Владимирович, что опасность с точки зрения вас, с вашей точки зрения, угроза, которая... Вот люди живут под угрозой, да? Вот в том же там Белгородской области или в Курской завтра может прилететь или не прилетит. Крымчане живут, прилетит, не прилетит, да? Да, и, может быть, в любом даже город, городе Украины при фронтовом это Донецка, Луганска, неважно, да? Где идут бои? И вот и говорят, вот уже прилетело, легче стало. Так что опаснее? Реальная угроза или мнимая? Для, а. человека. для человека опасно то, что он э, ощущает. То, для что его он психики. Я для, не его психики с, с, вот для человека лично, конечно, то, что он ощущает. Конечно, его субъективное восприятие окружающей действительности опасно. Можно же даже в мирное время человек может находиться в постоянной панике. Мы возьмем там панические атаки, да? какие-то агарофобии, то есть страх находиться на открытых пространствах или в замкнутых пространствах. Это, это же фобия. его ощущение. Какая разница? Страхи, фобия ну, – это одно и то же. Тревога – это как бы общее понятие такого э, генерализованного э, беспокойства. Но и тем не менее, это же субъективное ощущение. Как в одном знаменитом фильме с Уиллом Смитом, да, он сыну объяснял, что страха нет. И тебя тогда чудовище не съест. Вот страха нет, это твои внутреннее ощущение. А для окружающих никто не знает, что ты боишься. А, я имел в виду в том, что вот наше поколение довелось, увы, уж так случилось, -м -м, жить так в военное случилось. время, скажем так, да. да. А, и... Иногда легче, мне кажется, уже хочется, да давайте что-нибудь случилось, чем постоянное ожидание, вот это вот мнимое ожидание, мнимая угроза и реальная угроза для психики человека, что больше влияет, конкретно разрыв снаряда где-то вблизи вас или то, что вы ждете его. Я думаю, что ожидания очень тягостные и очень беспокойные. И хочется, чтобы это все закончилось. Да, ну, даже, посмотрим, даже, в контексте того 7, Даже разрывом снаряда. Они... Да, Десяти, с нуля часов начались mm -hmm. взрывы над городом, да. У кого-то ближе это. Кто-то Кто всю ночь потом вообще, не спит да. и ждет следующий. Да. Следующий да. какой-то хлопок, да, взрыв. Да, да. вот. Кто-то да. этого увидел, у него там отразилось. Ну, вот все. Мы возвращаемся к да. личному субъективному восприятию. Я, собственно говоря, сначала думал только о севастопольцах поговорить, но подумал, что это прифронтовая вот зона, да, приграничная наша. Она для всех, наверное, интересна. Какие есть вот, лично ваши советы? Я знаю, каждый, у доктора свое. Практика, свое мнение, свои советы. Какие ваши советы, как бороться со страхами, как элементарно переключиться, с, уйти с этого коридора, да, который тебя затягивает? Mm -hmm. Что посоветуете людям, чтобы не сойти с ума? Есть такой девиз да, слабоумия отвага, да, но я бы э, произнес, придумал бы новый девиз здравомыслие и спокойствие. Это невозможно от человечества добиться, практически. Ну, по крайней мере, никаких Давайте рецептов. Давайте тогда конкретные практики. Я немножко расширю тогда, да, здравомыслие и спокойствие, то есть стараться сохранять позитивный настрой, искать и находить позитивное в любых жизненных Лично моментах. Лично вот, у вас день начинается, с чего вы, на чем ловите, например, ваши методы, как вы ловите хорошее настроение? О чем думаете, к примеру, вы? На каких крючках строите вот эти вещи? Чтобы людям было понятно. Я начинаю думать о том, как мне сложится рабочий день, если это рабочий. Вы его день. планируете? Я его планирую, да. То есть начните, например, если вы в тяжелой в панической да. ситуации, начните планировать свой да. день на завтра. Да. Вообще если Представьте, дня очень Представьте, что да. нужно сделать. Так. Если выходной день, ну так же самое планируешь выходной день. Встаешь, ну, встаешь, идешь, пьешь кофе, да, готовишь кушать, идешь на работу. А, видишь дела. Как вы мысли уводите? Она эмоции на положительные. Ну вот вы знаете, вот я как-то так вот себя приучил, что я стараюсь, я вообще человек достаточно э, смыльчивый, но с возрастом я э, с, научился в большинстве случаев самому себе объяснять, что э, возбуждение лишнее приводит только к э, каким-то отрицательным последствиям что необходимость себя сдержать очень важна для э, решения, правильного решения того или иного вопроса в любом э, контексте, в любой ситуации. И э, когда я вижу, э, как решаются вопросы, когда я спокоен, я все больше и больше убеждаюсь, и сам мозг, и самое бессознательное мое меня убеждает в том, что паниковать, и раздражаться и где-то беспокоиться только худшим. Из практики, на ваш взгляд, человек существует эмоционально, как говорят. Чтобы переключить эмоции с негатива, не важно, страх, ужас, паника, замкнутость, чувствуешь накопление агрессии, лучше обращаться к образам из прошлого или к образам из некого проектного будущего? Ну вот и не то, и не то. Главный психо психотерапевтический принцип – это жить здесь и сейчас. То есть не терять связь с реальностью. Как это сделать? Прошлое, а, прошлое ушло. Ничего не вернуть. Только можно сделать выводы, какие-то уроки извлечь и, и не повторять те ошибки, которые привели к каким-то плачевным последствиям. Будущее нам неизвестно, да, прилетит снаряд, и не дай бог. Поэтому ощущение присутствия здесь и сейчас – очень важно для вот личности как таковой то есть э... Как такое поймать себя, здесь и сейчас? Есть принципы, что ты видишь, что ты слышишь, вот там пять предметов, что ты увидел, четыре предмета, что ты услышал, вещи, которые ты голосом проговорить. Да, проговорить. что ты слышишь, что ты видишь, что ты ощущаешь. А то, что ты увидел, обозначить для себя для четко. Для себя, да, Машина, четко. Дом, да, дерево, да, да, да, да. Да, да, Что ты услышал, что ты э, почувствовал носом, что ты э, ощущаешь, например, на вкус. Вот эти вот вещи, э, так сказать, ну, притягивание своей психики к реальности, да, Позволяет успокоиться. В том числе и вот такие моменты. Если ты чувствуешь, начинаешь замыкаться, что делать? Общаться с родственниками, общаться с окружающими, общаться с друзьями. Обязательно. С кондуктором в троллейбусе. С кем угодно. С кем угодно. Разговор. Человек, существо социальное, социум э, помогает. Э, а вот Поход помогает. в магазин, где много людей. Ну. Просто не пообщаться, а потолкаться. Ну, это что же тоже пообщаться? Вот не зря пожилые ходят на рынок, да? Поговорить, есть, пообщаться. Чтобы я увидел, что меня видят. Да, да. И мало ли что. А вдруг еще бессознательно есть, понимать, что не замыкаетесь в квартире, да? да? да. Сходите просто сходите, на рынок, да. поймите, что вы живы, да. да? да. Вас увидит кто-то, вы увидите свое отражение в чужом взгляде. Да. Даже спросите цену, поторгуйте И какая-то мысль может придет свежая, которая вот должна была прийти, и человек по этой мысли пойдет и будет станет более спокойным или более активно. Можно и с друзьями, можно и с родней где-то поболтать, связаться по телефону, поговорить на отвлечённую тему о книге. Да. Да. В основном только на отвлечённые темы говорить. Театр, кино ходить надо обязательно. Театр, кино, прогулки. Это прям рецепт. И прямо это прекрасно. Кино, театры, просто прогулки, природа, поездки, путешествия. Это все улучшает эмоциональное состояние. Да, но без перебора. Ну, собственно говоря. Вот сейчас такие чувства сильные, как любовь, человеку позволительно? Ну, позволительно... что не может остановить? А куда деваться? Любовь нагрянет, как это? Нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. — Это самое сильное чувство? А? Ну, она сродни психозу. Даже так. Она способна перебить страх, ненависть. Она оно перебивает все. Потому что... Ну, Один психоз побеждает другой Считает... Психоз. Ну, вообще, это вот такое э, достаточно яркое, но ну, даже такое маниакально-депрессивное состояние, да, или такое гипоманиакальное состояние, когда человек, э, предмет э, его страсти, да, занимает э, все зрение да, внутреннее, э, э, все мысли направлены в эту сторону. Э, не не наблюдаются недостатки человека. Мы же про между... Так на, любви сейчас на, полезно или нет? Половой любовью мы говорим, или Конечно. какой? Об любви но ну, полезно по, любить нужно всегда любовь э, прекрасное чувство с одной стороны да? Но лечит а и ну если она если она лечит да но иногда нужно лечить любовь даже так бывает даже, такое. даже так не увлекать ну, любви никуда ]юсь. да ну, ну любовь нужна и важна, в том числе и до сохранения человеческого вида так да, как такового. главные принципы которые мы сейчас давайте обобщим и так поддерживать эмоциональную связь с, с близкими. С близкими. Нету близких. С любыми людьми. Да. Постарайтесь не замыкаться. Пойдите да. на рынок, магазин, да. в кино. кино. Попробуйте пообщаться с человеком незнакомым. Но поторговаться, купить какой-то предмет, да. вы должны понять, что вы живы. Да. Страх, я просто резюмирую, мне надо сосредотачиваться на страхе ввиду того, что это еще не наступило событие. Нельзя да. бояться не наступившего да. события. вот Поэтому от страха тоже отвлекайтесь. Кстати, животное домашнее завести, если кто полезная штука. Полезная штука. А хомяка лучше или кошку или собаку? А все это характера зависит. Кому-то лучше кошка, кому-то лучше хомяк, кому-то а собака. А хомяк вообще ужасно. Я пробовал заводить страшное ну, животное. Деткам в основном сам раз. А взрослому человеку кошку или собаку? Опять же от человека. От а человека, да. Но питомец это нравится. дело хорошее, ну, да? Это же э Отвлекаешься, и кроме того мало того, что ты отвлекаешься, ты еще и заботишься о ком-то. А э, человеческий мозг так устроен, что появляется. забота, да, о об, об ком-то, э, дает э, всплеск веществ в голове, которые поощрительные, улучшают настроение, улучшают состояние самочувствия. Не забывайте, вот еще один совет, который мы вот тоже выработали, что вам хорошо, вы стрессоустойчивый человек, лишний раз позвоните родителям, своим друзьям. Обязательно. Вдруг у них проблемы. И ваш разговор да, элементарно да, самый простой. Не надо спрашивать, там, ты с ума не сходишь? Надо спросить, ты ходил в кино? Как, Слушай, книгу почитал. Да. <смех> Попробовать помочь человеку, даже если, он, даже если вы не знаете, что помогаете ему, поддерживаете связь с другими людьми. Абсолютно верно. И теперь, как сами медики? Вот вы же приходите в коллективе. Тут товарищи пациенты, тут товарищи медики. Тут смежники работают, здесь контролирующие инстанции, тут чиновники. Вот там точно с ума сойдешь. еще и беспилотники Как медики справляются с этой задачей сами? Ну, в первую очередь, так же, как и все остальные, да, те советы, которые мы даем окружающим, мы на себе, конечно, испытываем. Шашлык. Но в коллективе. Общение с родными, да. А в самом коллективе еще, вот, знаете, важно как-то развиваться. Ну, в смысле, не как-то развиваться, а развиваться профессионально, развиваться духовно, да? И вот если вернуться к профессиональному плану, наверное, важно... Ну, вот вы иногда... больница, что делается? Да. Ну, вот знаете, в последнее время вот у нас есть такая вещь интересная. Мы берем, чтобы на одном месте там руководители отделения не засиживались, мы ротируем и люди идут в другие отделения, с такой же такого же профиля, но другое отделение. На ровную немножко... должность или с понижением? На, на, такую же должность, естественно, на такую же должность, естественно. И человек видит, как работают там, сравнивает, как работает он, что-то находит для себя полезного, какие-то новые там, методы лечения, новые подходы к, к больным. То есть, То есть это вот важно для и ресурсного развития. перестаешь ругать коллег, да, когда да, и думаешь, думаешь, вот почему... они там филонят, да, зараза, да, а тут да, я пашу да, один. да. да. И я, я пошел один, а потом я прихожу туда и вижу, что там также или даже Ну, Это методика управленческая, очень интересная, наверняка полезная, к слову говоря, и воспитывает будущих руководителей. Да. Потому что человек должен понимать, чем он руководит. Но пожелание нашим севастопольцам, нашим зрителям, россиянам, от ведущего внештатного психиатра Севастополя. Прошу. Оставайтесь спокойными, мирного неба нам над головой, победа будет за нами. Павел Владимирович Яковлев был с нами. Спасибо большое. Спасибо